поддерживающих поправки и кстати про 146 процентов я не иронизирую может и больше выйти потолка вообще в этом деле нет даже гулять у нас сейчас нельзя без паспорта а всенародное голосование можно. но даже и в этой ситуации находятся люди которые утверждают что «Просто надо прийти и проголосовать против. Простите, а это надо сделать, чтобы что?»